всем привет дорогие друзья в этом ролике хочу показать как я начинаю довольно такой немалый заказ как я изготавливаю вот такой обычный фасад собрал я его на сухую для того чтобы примерить правильно все это сделал хорошо все у меня слипается и буду разбирать для того чтобы на филенках нарезать резьбу филенок у меня много вот кучки Кучки лежат, стоят, лежат, там лежат, стоят. В общем-то, а заказик у меня тоже немалый для моей мастерской. Вот, заказ довольно такой непростой, ну и несложный, если честно. Вот такую стеночку нужно сделать. И какая такая хитрость в этой стеночке. Получается, что старый каркас остается от старого производителя со времен СССР. Да, конструкция кривая, касая и проблематично будет мне потом, когда я буду цеплять свои фасады, будет проблема в том, что у меня фасады будут по диагонали ровные, а конструкция немножко кривоватая. И мне придется ее и равнять и подравнивать фасады ну сами понимаете что такое старая новая к старому лепить вот соответственно с заказчиком договорились сделаем фасадную часть красивую все какие-то видные части старой конструкции будем закрывать всякими там накладками закладками вот и соответственно это не только вот еще шкаф здесь то же самое с ним такая самая проблема. Получается, тоже конструкция остается старая, и к ней нужно будет лепиться. Таким образом, оставив старые каркасы, заказчик сэкономить себе немножко денежку. Ну а мне, конечно, добавить немножко геморроя. Потому что нужно будет повозиться с данной конструкцией в некоторых частях она ровная, в некоторых кривая в некоторые нужно добавить подпорки и упорки там, которые будут вырезаться, но как бы это все не в новинку потому что я сталкивался с такими работами в жизни были такие заказы, но это не проблема вот. Ну и думаю, что изготовление фасада кому-то будет интересно, а кому-то будет не в новинку. Так что, возможно, захочет понаблюдать, как я работаю. Так что запускаю свой сериал по изготовлению вот этого изделия. Усаживайтесь поудобнее. Ну и я с вами буду прощаться, а вам приятного просмотра. Всем пока, до новых встреч! You <sweak>